Так, ты вообще, Феликс, вернулся, гадзюка, да? Что, думаешь, мы тебя не узнали? Что Подумаешь, там по прикушке голос себе немного подкачал? Да, я бы сказал, что... Ну, он себе голос этот, видимо, сломался. Второй шанс? Твои силы, скажи, переносить будет только тебя. Ну, учитывая то, что мне дали талисман свинки Пеппы, я ничего не исправлю... А, а кто такой Феликс? Я забыла. Кто такой Феликс? Я же не помню. Я же не знаю, кто такой Ребят Феликс. Да я никогда не Should've виделся с Феликсом. Be так. -с Вообще, я не знаю. М Слушай, так. -то -то поймаю, а? вот reality, no. Awful... No. Так. у мистера Бага поехала крыша, так же, как у Адриана. Они еще слишком... Hey. No, Адриан Адриан и мистер Бак очень сильно похожи. У них обоих шизофрения в один день okay. начинается. Дейзи, перевоплощаюсь. Felix. Мне no. нужно за моим талисманом Марлас yeah. no. Привет, ЛП Лири. мне тебе покормить-то нечем. Give. Yeah. У меня столько всякого хлама miraculous лежит. Miraculous. Вайковые талисманы. Подзайду мой склад. Так, у меня здесь очень много вещей лежат. Вот, рыбка есть. Дейзи, Лири. Лири, крылья свободы. А, так, крылья свободы. Дейзи, прячься. Мы еще... Куда бежишь? жизнь? Я Дейзи. Лири. Путаю вас. Елки-палки. Ты меня напугал. Я думал, я лично свой спалил. Ты что тут забыла? Маджести, мы тут с Феликсом сражаемся. Он забрал опять мои талисман, как всегда, как обычно. Молодец, Маджестия, бери, бери себя в руки и силу в ноги. и Пошли сражаться. А на время этой миссии я тебе вручаю браслет Маджести, который принадлежит тебе, потому что ты Маджести, как ни странно. Все, вперед. Так. Вы где его калачо уже не знаю сколько. О, орел. Пришли, Он собъединяется. Мы, мы даже... А... Вдруг... Так, мне нужно... Люди, не, под... не подводите его к дому к дому Адриана. Слишком опасно. А какому именно у него два? Э, который... Кварти... который не квартира. Подведите его к квартире, там будет ближе. Так, я пока кое-что сделал, мне надо сделать. Так, будем поджидать их в новом районе. Я веду, так, с мистером Бак. Мистер Бак. Мистер Бак. Это что там за летучка? Ой, летучка. Маджест, нет, помоги мне. Мистер Бак, мне нужно, мне нужно срочно пойти, пока спасти Адриана. Мне нужно пойти срочно, пока спасти Адрианчика. Ты искать не умеешь? Адриан, Адриан его дома ну почему его дома нет адриан адриан а что я слышал а, вместо... что ты тут делаешь? я пришел спасать адриана а ты что тут делаешь а я тоже через почему, крышу. почему а тут и крыша есть а да, почему здесь почему здесь почему здесь адриана нету где адриан походу походу он куда-то шел, он, он куда шел и... а вдруг а вдруг а вдруг вдруг Феликс уже похитил адриана так тупые. Ну, Феликс знает то, что, во-первых, Рада. Он ничего не знает. Он, я имею в виду про другое он знает. Не про то, что ты подумал. Hmm. Где? Так, ищем Феликса. Так, надеюсь, может быть, надо еще раз в квартире. Ладно, мне нужно пересредить к вами елки палки ты-то что-то... С... Ты меня напугал, подожди. Не заходи. Да, я прямо Вали отсюда. Ты, ты знаешь, мы личность, балбес. Ну, так иди. Ну так да, поздравляю. Лири, -ли, крепись. М -м. Она, да, подкрепись. Нет, будь тут, а. Там Феликс. Я на крышу. Лири, если... Опасно, но ладно. Так. Дейзи, Лири, слияние. А теперь я свиной орел, свиная грудка. вообще как мне назвать? Я орел в платье. Я орел в платье. Я, новый супергерой, орел в платье. иди сюда. Орел в платье. Вам помогать сражаться с злодеем? Я замещение мартышки в платье. Зачем вы сами... А, это нет. Он убегает, он убегает. Мне нужна... Маджисти, можешь, пожалуйста, подойти ко мне? монархия, собаражница, иди сюда. Отойдите. ладно. Так, жало, держи за 30 секунд, люди. Он не сможет, только мне. Он не ударит. Может, не будешь наконец-то. Освобождают ответственности. В данном случае освобождаю от освобождают жало. Оно 30 секунд, хватит драматизировать. 30 секунд уже прошло давным-давно. Меня Говно. Само такое, а я? Марты, я орел в платье. Да, вдруг там во всем... У него бесконечно... Я не знаю, мы должны выстрелить. Маджестия, подлети ко мне, я внесу нового района. А вот так. Да. Ты используй лучше браслет свой. Она на тебя снесет, тебя вот так по лицу постучит, и все. Кор может быть... Маджестия, не хочешь отправить бражницу в космос? Нет. Маджестия, спасибо, что отправила этих бездарей в космос. Вообще-то нет. Я тут... Ну ладно, хотя бы одного отправила. Так, одного отправила. Это Маджестия в помощь нам. Маджестия, нам нужно срочно с тобой обсудить, что нам сделать. Нам нужно у Феликса, у Феликса отжать на мои силы, силы одного моего знакомого, хорошего. Я по нему ударил но ему как-то по барабану. Нет, талисман тоже надо отжать, но по факту иди сюда. А не судьба использовать просто... Ай, Супер шанс! Короче, смотри, Это ты же помнишь, что, что я тебе говорил, то, что у Феликса моя сила клевера, да? Ты, говно, ну, говори... ну, надо его силу Феликса собрать-то. <свес> силу клевера мою. Законненькую. О, боже. Так, у меня осталось 4 минуты. Я свои силы когда-то использовал. Пора Супер шанс. <свес> тебе выпала мотыга. <свес> Может быть, его поймать Это в какой-нибудь... Матыга, матыга в древние времена использовалась как предмет, который приносит радость. Мотыга... У меня появилась. у меня появилась Симочки... очень. Такая радость, на... Вы ничего не понимаете? Мне нужно, мне нужно уйти. Да, из меня историк лучше, чем из тебя это факт. О, привет, брат. Ну, учитывая, у тебя нету камня эволюции который ты у меня 500 миллиард раз пытался похитить ну... да. месседжи, месседжи. А, а, Люди, я... Я... Я у, меня я... я... у меня появился план У меня появился план, мы этому плану следовали Уже и один раз провалились Но в этот раз мы точно выиграем я... Лири, Дейси, перестань ликовать Нароплите паутину И теперь я... Так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 Я открыл Кротухва. Ну, тут как бы... Как бы, да. Ну, я пытался найти получше измерения. Но тут еще и какой-то злодюка есть. Как бы, ну ладно. Не трогайте, да. не трогайте дракона. Не трогайте Вы нарушите, вы нарушите квантовые измерение. И потом вы все это уничтожите. Нельзя. Я могу перевести нас в более безопасные измерения. Можно. Так, главное не драться с драконом. Говно. Я этого дракона тысячи лет не видела. Да, маджесте, сколько тебе там лет? Тебе попаду. Я попытаюсь открыть и найти более безопасные измерения. Здесь все опасно. Давай Крота! Вы понимаете, как сложно путешествовать между измерениями? Понимаете, я. Один раз я чуть из-за этого, чуть я в ком упал из-за этого. А потом, а потом Феликс завладел моим, завладел телом, кое чим. Это очень опасно. Мне, мне переместить нас лучше в то, где дракон, или в этом остаться? Я Выбирать. Так, Мачести, Маджести, начни выкачивать из него силу. Так, Маджести, начнем выкачивать из него силы. Перекачивай силу из клевера. Мы должны заполучить всю нашу магию, мою магию, магию одного человека. Бесполезный паук. Ты сам бесполезный. Пусть... Пусть... Пусть... Пусть... Ну, Пусть... это Пусть... вообще-то Пусть... сложно. Мам... Все, Мам... я Пусть... перезакачал. Я перекачал. Пусть... Крота. Нора, перестань плести Пусть... паутину. Нужно немного подкрепиться. Нора, плети паутину. А, перенеслись. Нет, не... не... не... не... супергерой, добей... Добей... добейте его уже. Мы, Мы должны забрать талисман. Пусть... Он сейчас... Где он? Он вот убил. он. Добивай не его. Дайте ему Короче, вами. есть идея, ладно. Избавимся от тебя, Феликс, раз и навсегда. Крата. Все, от... все от Феликса мы избавились. Ну, нет, и меня аж эффект. Меня... Уже... меня я уже бегать высоко не могу, из-за того, что силы много использовал. Вы справились, алло. Да, да, мы справились. Да. Мне... Действительный... Мистер Бак. Я вернул, наконец-то. Я прям чувствую, как мои силы возвращаются ко мне. И плюс талисман Клевера, и плюс талисман Зайца, и плюс талисман Розы. Все, они вернулись ко мне. Маджестия. Твоя миссия закончена. Возвращай браслет. Ну, это и так мой. Но это и так мой браслет. Ты мне шкатулку передала. Ну, ладно. Так, пойду порадую своего лучшего друга. О! Так, тук-тук-тук, дин-дин-дон, я уже дома. Ничего не знаю, даже спрашивать тебя не хочу. Мне плевать, то, что ты спишь, вставай. Короче, Адриан в коме. да, вызывай скорую. Все, я полетел за скорой. Ой, я как раз таки по пути налью водички. Очень много. Ой.